Клево всем, друзья! 30 августа, лето заканчивается, и вот сегодня получилось на вечерочку выскочить на Кубань. Сегодня я с фидером, и у меня задача постараться показать, несмотря на то, что осталось рыбалкой всего около двух часов, постараться показать, что даже на течение, на сильном, в такой реке, как Кубай, можно ловить легким фидером. Сегодня я буду работать Удилищем до 30 грамм, с кормушкой 30 грамм. В определенных участках реки можно найти место, где смело можно таким удилищем ловить, такими легкими весами. Надеюсь, все получится. Посмотрим. Оставайтесь до конца со мной и увидите, получилось у меня рельеф. Удилище Дайва Тендер. Удилище до да, 30 грамм. Легенькая палочка, 3,30 длиной татушка солка трехтысячная и вот кормушечка которая буду работать престон 30 грамм прикормку сделал очень тяжелую прикормка лишь с добавкой вареной вареного гороха и крупы вареной крепоночка и немножко добавил арома монстр краб посмотрим что получится все, начинаем кормить. Сейчас буквально положу 5-6 кормушечек и будем ловить рыбку. Первая кормушечка пошла. Ловить буду заброс 10-12 метров. Все под ногами буду ловить под берегом. Буквально 10-12 метров. Течением сносит кормушку и прижимается. В итоге кормушка где-то будет в метрах 5-6 от берега вот отлично Тридцатка лежит спокойненько не несет ее конечно поздно выскочили не получалось выскочить планировали на утряночку но дела не позволили когда только освободился тогда и рванули пока доехали а уже не середина лета а конец лета и это все дает о себе знать день более короткий и поэтому время на ловле все меньше и меньше надеюсь что-то поймаем работать буду 30 сантиметровым поводочком ловлю через фетергам монтаж инлайн как я вижу такие монтажи инлайн с фитергама, можно перейти посмотреть по ссылке там очень подробно я все рассказываю показываю крупным фанам очень удобно смотреть поводок 30 сантиметров крючок 12 на 016 поводочном Материале ну, Рыба гуляет На фидергаме у меня завязан узелок И удавочкой Накидываю Крючочек, поводок Все, никуда не денется Будет висеть мертво и надежно. Начинаю, как всегда, с одного красного барыша. Ну что, друзья, первый пошел. Как непривычно близко кидать. Удар был, поклевка. Поклевка на ходу, на лету. То есть рыба там уже есть. какой то хищник гоняет прямо вот здесь под ногами. Потому что пусточки по рыбу не гонял. Оба, оба, оба, оба. Первая рыбка, ребята. Второй заброс, вторая поклевка, первая рыбка. Что там у нас сегодня маленькое? О, -о, -о, -о, -о. рыбчик, ребятки, очень маленький, но рыбчик. Давай, давай, давай. Вот такой маленький, красивенький. Я его даже складывать не буду. Хочешь? Что? Ну что, рыбка на точке есть, пока маленькая. Ну, так и должно быть. Первая обычно мелкая подходит. Ребят, еще раз говорю. Река Кубань, черта города. Ловлю удилищем с тестом до 30 грамм. Это удилище позволяет работать более мощными весами. Поэтому кормушечка у меня 30 грамм. Плюс прикормка. Без проблем. Дистанция заброса 10-12 метров. В этом, месте, в этом месте русло идет прибой к этому берегу. И вот тут начинается прижимная яма. Я сел перед этой ямой, в этом месте течение вдоль берега. От берега сразу идет крутой свал. Сразу идет крутой свал. Благодаря этому я могу ловить рыбу на этом свале мне не нужно делать дальний заброс, клюет я кидаю под острым углом из-за этого спокойно работаю легкими весами, легкой кормушкой если такое место находится в вашем регионе, на вашей реке можно спокойно, не убивая рук ловить рыбу, наслаждаясь легкими удилищами Жалко, что поздно приехали, я думаю, если бы приехали на пару часов пораньше, было бы очень весело. Мимо. Есть, есть маленькая, маленькая густерочка. У нас на Кубани на точку обычно всегда приходит первая густерка. Ее здесь вот этой мелкой густерки очень-очень много. Если в некоторых регионах точку первую приходит плотва, то у нас роль плотвы выполняет мелкая густерка. Ее реально очень-очень много. Она очень активная. Поклевки даже маленькие очень сильные. Прикормка очень тяжелая, поэтому в кормушку я ее не вдавливаю. Просто набрал, не сжимая с двух сторон совершенно. Как и есть. Ого! Вот что-то поклевка была. -та -та -та -та. Кто там такой? Кто там, ребят? И опять гестерочка. Ого, впороло. Ого, ого, ребята, смотрите. Вот это серьезно. Вот это, друзья, серьезно нифига себе ого ого тоже там реально рыбка реальная рыбка вот это кайф вот это кайф ребята на легкое пикерное удилище что-то серьезное поднимать Не знаю, давит конкретно. Под рукой. А сейчас рыбку надо? Вот ребята. Во, друзья, ставьте класс, подписывайтесь, реально ураган, рыбчик. Вот это рыбчик, вот это я понимаю. Ну что, друзья, черта города, река Кубань, легкое фидерное удилище, сильное течение. В этом месте все ловят кормушками от 60 грамм, а чаще 80-90-120 Забрось 10 метров. И вот такой красавец. Вот это боец. Yes. Друзья, если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь. Что там, что там, что там за боец у меня? Что, там, что там? А, скот! Хороший был скот, ребята. Показываю, как я одеваю кукурузу. Вот кукурузка, и вот у нее торец. Вот за этот, тот торец. Раз, все, крузочка на крючке, крючок открытый, сосекаемость довольно хорошая. на кукурузку что-то тяжеленькое приятненькое делище отрабатывает ребятки как офигеть кто там кто там такой а кто там кто там рыбчик вот друзья смотрите а? кукурузку красавец кушал вверх дальний заброс на 10 метров с разгона забрасывай не задирая удилища вверх как все любят терпеть не могу задирать вверх удилища ловлю на течение даже если ловлю да. даже если ловлю на большие веса далеко все равно ставлю удилище максимум на уровне глаз вот я сижу и вот так вот под углом мне будет удобно было смотреть задирая голос голову что-то что-то что-то есть видимо-то вот что-то что-то есть видимо, вот -то. рыбчик ребята вот такой красавчик а? бутерброд кукурузка с аппариком самую маленькую выбрал Антон, флотбанк уже вытащил, гад, у меня. Антон, ты сдаешься? Я не подходил. Ты внизу селёшься, гад. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Она может, можно и её ловит. А, нет. Но, как обычно, ты А Ну да, тяну, ты да. Ты ловишь твоё лёгкость. да, Антон, твоя чихонь шла. Небольшая чихонечка. На лету всадила. Беги, даже брать-то не хочешь. Оп, оп, оп, хорошенькая рыбка, кажется, там цифрацию надо отпускать, сходы идут и другом. говно стоит, слишком мягкий, просто спускает рыбу, вот опять та же говно, спустил рыбу, так, да, поменяю крючок, а что поставить, мне там пуха, нету. Третью или четвертую рыбу списываю, ребята. Хорошего, хорошего крючка. Даже не знаю, крючков нету нифига. Друзья, плохой федергам слишком мягкий. Может быть хуже, чем если вы даже будете ловить без фидергама. к фидергаму нужно относиться очень серьезно. Казалось же, можно ловить на все что угодно, а вот нет. Это уже пройдено мной не раз. Но вот закончился хороший фидергам, остался флагмановский. И вот я с ним никак не дружу вообще. А руки заехать, времени заехать купить нормально не, не хватает. на мой взгляд фидергам номер один это дренан минимум 0,6 а в идеале единичка Все, другого нет смысла брать тоньше это ни о чем он просто не нужен ага. на пустой крючок ребята на пустой крючок клюет очень очень слабо это я уже давно приметил Давно приметил, но иногда все равно пытаюсь поймать на него рыбу. Вот эта поклевочка была, вот это загиб был карповый конток. Карповый загиб был. Густерка. Садила. Ну, тяжеленькая. Ого, ого, ого! Да, что-то хорошее. Надеюсь, не, с, не солью. Очень хорошая, друзья. как их классно на это удилище ловить, друзья. А, просто сказочно! Отцепился уже в пацаке. Красавчик! Шикарный рыбец! офигетельный Красивый ротик! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! оп, долго! Что это тяжелое Поклевка уже была не настолько резкая, но хорошая. Ой, это А-а-а. рыбчик. А -а -а -а. а -а -а -а. Ай, вот это монстр. А, подлещик ошибся. Что-то <плы> <-irrel> <с Rap>. я так закосячил. Рыбки не путают. Ну, вот такой грамм на 400. Ох, ох, смотри, смотри, смотри, долго, смотри, что вы творя, смотри, на палку. Охренеть. А, ребята, это вообще кайф. Вот это рыбка. Что-то очень тяжеленькое. Офигеть. Ай-яй-яй. Вот это да. Антон, там что-то очень тяжелое. Рыбец, короче. Надеюсь. Ребята, это просто огонь. Главное не спустить рыбку. Друзья, это на утилище с тестом, с тестом до 30 грамм. бани с забросом 10 метров тут я сейчас пройти по берегу по берегу и поспрашивать какими грузами все ловят все будут вам расскажут такое страшное что 120 несет тон я еще боюю. Парышек. Ай, класс! Давит ровно. Мы невкусные, несведобные Она вас есть и собирает Ой, это хорошо Точно, видишь? Пошли Пошли, Ой, так, выйди из воды Видишь, все рыбачики Удумали Вот здесь тогда и купать. Да, До сих пор воню с рыбкой Тебе кто там Пожди, тебе. Здесь, тебе. Но если честно Не сильно на леща похоже все может быть тут кормушка показалась ну и сверх сазанчик небольшой сазанчик ребята вот такой красавчик, дикий сазанчик, грамм на четыреста, малыш, поэтому сразу буду отпускать его, вот такой красавец, смотрите, у нас по законам, если не ошибаюсь, сазан разрешен к вылову 30 тридцати сантиметров, а в этом чуть больше 25 пяти примерно, кроме такого, поэтому его садок не кладем, а сразу домой малыша. Ну что, друзья, полтора часа рыбалки на легкий спинг, на сильном течении. Это кайф. Вы все сами видели. Рыбка пивала, было много сходов. Сазанчик грамм на 400 валил. Покайфовал, поуваживал. Удовольствие получил полное. Попробуйте, возможно, вам тоже понравится. Получится ловить на течение на ультралайтовой палке.